Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Сталкер Чистое Небо Итак, мы с вами, короче, в подземельях, получается, в подземельях закончили агропрома Вот, затопили, значит, мы там туннели с монстрами, логово, короче, монстров Там был контролер, мы его, короче, закокошили Вот, теперь нам нужно... Я, я, так, я так полагаю Нужно выбраться отсюда А потом уже найти тайник группы стрелка ста, Сталкера Короче а, Хотя не факт Хотя, хотя возможно что а, Тайник находится именно вот в этих В этом подземелье Ну ладно окей Здесь короче бандю, бандюганы вот, а, В прошлый раз у меня там Один начал короче Бляха Собака напугал. Ублюдок, я чуть, -чуть так. А, а. а, ну да, ну да, ну да. Это, короче, как раз то место получается. Вроде как бы. Туннель вот этот похожий. Хотя, может, там туннели похожие везде. Хотя мне, короче, этот... А -а Долговец, которому вот мы решились помочь, да? Этот командир долго. Он вроде сказал, что выполним задание и он расскажет, как попасть туда, к тайнику, туда. Ну, тихо. Собака. Ах ты падла, вон он где. Расскажет тебе... Где... Да ёпьте, мать, их там двое, да прикинь, ни хрена себе засаду такую, один значит стоит стреляет, короче, стоит стреляет, а второй там сидит такой, си, э -э, сидит, э -э, сидит такой мальчик. высматривает, выжидает, я подхожу и тот который сидит выжидает и э, начинает по мне стрелять, я то и не знаю что он там сидит выжидает, засранцы ты какие Ёбь, я, я не загрузился Ой, не сохранился Так, ладно, где-то здесь один был Тоже тогда по мне стрелял Так, пока не вижу Пока не вижу А че не садимся? Где хоть отнаружи-то? Не понял там в потемках не видно что-то был такой прям так, готов. хорошо я надеюсь патронов не хватит да это короче тот тоннель я помню вот это вот э, видишь вот это вот хрень разломанную вентиляцию я ее помню А? Стоит только, короче, привстать Либо расслабиться И они, короче, выбегают Ну, начинают Ублюдок Иди сюда Иди сюда Морда заморская Отлично Так, окей На карте показан еще один В смысле? Я опять не сохранился? Епти, мать Ладно Сейчас по-бырому Сейчас по-бырому Готов? Сохранились смотрите, штука еще лежит Надо будет поднять, собрать Опа Хорошо, сохранили Вынесся нормально Хорошо Так, там сразу второй выдвинул Э! <мак> все, вроде на карте показано, что больше их нет Теперь можно спокойненько собрать Так, тушенка, ага Ага а, Ага Не те, не те все патроны, не те в принципе можно было Ладно, сейчас я вот этих соберу А мне... Что там скрипик? Хорош скрипик, не скрипи Окей, так это Забираю, забираю все Ладно, дальше мы проверим, посмотрим потом Для начала я короче сейчас этот... В тайник залезу Вот эту штуку еще тут надо А не знаю, получится Не получится собрать что-то есть, нет? Ну, что-то есть? Нет, я не вижу. Почему нельзя э -э, заглянуть? Заглянуть поглубже. Ну ладно, что полезли? Да залезь ты, епть. Как всегда здесь никого нет Что, самогонный аппарат? Самогонный аппарат что? Не будет. А что мне здесь найти надо? Да тут трень какую-то в, в коробке суют короче. Что-нибудь интересное дали Это что, КПК? Хорошо Тут-то нет никаких Нычек. Здесь я помню, тайник был. Тайник, тайник. Нет его сейчас. Еще, еще, еще стрелок не успел положить, этот тайник. Мыком нашли все детали и собрали два дешифратора. Буба в схруни недалеко от выжигателя. Заберем их, как пойдем к центру. Призрак, дружище, вот это действительно отличная новость. Значит, слушайте план. По катакомбам нам точно не обломится. Так что остается один вариант идти через выжигатель. Я направляюсь к сахарову за одной штукой, которая поможет нам сохранить свои мозги в целости. Ждите меня на военных складах. Теперь мы знаем, что в центре зоны побывала группа стрелка. Мало того, они готовят второй поход к центру зоны. Идиоты. Если у них получится задуманное, то случится второй большой выброс. Мощность на этот раз будет такая, что все живое погибнет, а зона перейдет в абсолютно нестабильное состояние. Этого нельзя допустить. Стрелок ушел на янтарь. Ты ближе всего к нему, поэтому попробуй перехватить. Наклеки и -а призраки, мы позаботимся сами. А, короче, короче, у меня походу сложилась картина э -э сюжета. Значит, помним, что в Тенях Чернобыля, короче, э -а, стрелок. Без сознания, как везли, короче, в этой труповозке, да. Он выпал, короче, и без сознания там потом очнулся, короче, у вот, Тусидоровича. Ну, помните, да, этот начало, вот все. Значит, значит. <смех> <смех> получается. А, Наемник вот этот шрам. Наемник шрам, которого, за которого мы играем. Он, значит, все-таки получается. А, Нашел стрелка, догнал, да? Здесь в принципе, мы же идем по следу, да? Вот, нашел этого стрелка, и... Чтобы предотвратить... Еще один мощный выброс... Он, короче... Стрелка... Получается... Как останавливает, да? Наверное, вырубает его, или что он там, наверное, сделает с ним, я не знаю... Что-нибудь сделать, короче То, что вот Стрелок теряет память, теряет сознание Наверное, теряет там Вот Как бы Я так это понимаю А группа Лебедева Мы же пом... помните, да? В Тенях Чернобыля, короче, там Когда мы шли по следу, типа Стрелка, также, да? А -а мы там Натыкались на то, что Клык, вот этот, по-моему Был убитый, что ли, ли погиб, короче Призрак, по-моему, тоже, да? Или, я не помню Значит да, а, призрак, он контролер, да? Короче, кого-то там убрали. Вот. Получается, вот, Лебедев, он, он говорит, типа, от призраки клыке мы позаботимся сами, короче. И они это, значит, убрали кого-то из них. Может, это, может, обоих я просто точно не помню. Вот. Короче. Я думаю так. Да? Я, я, я предполагаю, что это так. что Шрам а, начало начало и ну начало короче тени чернобыля и вообще а, прошлое стрелка как бы вообще сюжет там типа что что вообще было случилось короче со стрелком с меченым да а, это короче дело рук наемника нашего Шрама, да? да, Я так, я так предполагаю. Это мое, это, это это это чисто моя догадка будет. Это чисто будет моя догадка. Это что помпа? Нет. Так, а здесь по-моему где-то мы это помните контролеры, до да, встретили или нет? Так, а погоди, а чего а а этот сказал выйти из подземелья? Лебедев, что сказал? Куда он там, за Захарова? У Захарова? Йоха! Лебедев, это полтергейсты, что ли? А их можно убить? Я, я не помню, можно... А я не помню, их можно убить или нет? Ружье возьму. Что нет, да никак не не это того. Да да да да да да да да да да. Нет, а это, да, да, да, беги, а -та -та. Или попробовать пролезть, короче. Че-то мне кажется, что я его не не, не убил. Ой, а там не один, там не один, там не один. А, та та беги, а, ой, ой, ой, ой. Давай попробуем. Быстро, только быстро, быстро. Хоп, хоп, хоп, хоп, хоп. Дуду, дуду, Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Там что, куда, куда? Есть там куда? Нет, сюда мне, нет, туда-туда Тихо, сейчас подожгут забрал, типа? Патроны забрал, не? Хорош, хорош, я не в тебя стреляю Хорошо, пришли. Где? Ой-ой. <плёд> да бляха! Уй, ой ой ой ой ой ой Иди. бегом, бегом, бегом. Сука! Сука! Сука! да да да да да да да что, да да да да да подожгут. да Ну, короче, вот так вот. Короче, я думаю, что я, в принципе, сюжет да да да да да да Надеюсь прав. Ну, хотя посмотрим, если не прав, то будет для меня это неожиданно. Лезли как с виллы меня на паровоз. Чё? Поговорить с сахаром. сахарный. Сахарный. Сахарный. Так, поговорить с сахаром. Это где? А это чё на янтарь а на янтарь мне надо на янтарь ну, ну на янтарь нет пока пока пока нет на янтарь потому что я хочу награду взять не нужны деньги то что у меня денег нет мне награду взять куда побежали что случилось уже не вообще просто ой ой этому неприятному типу короче ладно не будем с ним разговаривать короче базарить а просто короче заберем заберем короче награду и уйдем заберем награду и уйдем пошел в жопу мтьяй да Брат. Ой! Ой! Ой, еще братом меня назвал. о-о-о-о, Так, а. И есть что-то для меня. Свободные сталкеры! Чего? Охотники, в ряды Чего? От заразы зоны Мне ясно сказали тогда э, в прошлой серии, по-моему, да, в прошлой серии, в конце, мне ясно сказали, спасибо за помощь, рады будем видеть там, типа, за наградой, заходи за награды. Ты говно, ты зажал, ты зажал бабло? Ты спер мое бабло? Всё, Ублюдок, ну, можно где, было где? бы... Дайте гордо... мне ножики, я его зарежу. Ты прикинь такое говно, а? Мутантам, а также и Не долг. Кобздец. Это как вот так? Окей. Фиг фигли делать, Фигли делать? Пора, надо идти, короче, это, ну, здесь, в принципе, нам задерживаться-то, нет? Идем, значит, короче, в этот, ладно на янтарь. Капзец! <смех> вот это меня огорчило, это, это меня очень огорчило. Блюдок. О, дротики отдел, смотри. а, -а, -а и дротики отдел, говорю, это же, бляха. А смысл, короче, вот это разрядить надо и выкинуть просто. Смысл он, он мне он не нужен, потому что. Он даже дротики стреляет. Вообще одни, одним видом патронов стреляет. Тут хоть и дротики, и так. Ну, все говно, но все равно хоть какой то разнообразие разнообразное явно артефакт бы какой-нибудь найти хотя бы я не знаю что продать давайте походим за тектором может чуть-чуть чуть-чуть чуть-чуть чуть-чуть улиться появится ну у тебя аномалий-то я слышу слышишь да слышишь шлепы Слышь, да, да, да, да, Кого-то там, наверное, шлепает. О, артефа артефа артефакт артефак. Окей, окей, окей, окей, тихо Сейчас мы тебя как-то... Ух ты, а это что такое? Смотри, реально, да, прикольно Уляха, как мне туда забраться? Меня ж сосёт. Так, ладно, не всасывай, не всасывай меня я не всасываю, Тихо Где где где где где где где где где где где А в смысле А че А как Эээ Ээ. А че не по А как а где А че не появляется Эй, Че везде на, на это, на тому, на, на на этого лова везде? В смысле? Леха от радиации этот наглотался еще. Чего за говно-то я чуть не понимаю, э? Ч ⁇ -то вообще, что-то я не понимаю. Вообще там меня кинули, здесь меня кинули. Чуть... На радаре главное показано, это, это, это, это то, того, это его, артефакт этот. А... По реалии нету. Вот как, вот как. Смотри, он показан на радаре, а где? А, вот, вот! Беги, беги, беги! Нет, нет, нет, допусти! Я нашел гребаный артефакт. Так я сейчас попробую также, короче, сверху упасть. Бляха упал! Тихо, тихо, тихо, не, всасывай, не, не всасывай, не всасывай от меня. Плюс 10 килограмм. А у меня, а у меня. А у меня, плюс 20, как говорю, спокойно можно продавать. 6 косарей, ну, минус половина, наверное, где-то, да? Ну, нормально, хотя, хотя, какая, хотя бы какие-то, короче, эти э -э деньги. Нормально. Подадим-то потом, пока он не Что здесь нет, ничего? Так как же иду книги Помощь сталкерам? Ого, ого. Тихо. Кого они там гасят? Тихо, кого они там гасят? Реально? А ну-ка, тихо, здесь, может, эти артефакты. А нет ничего тогда? Да в смысле? Быстро, быстро. Ой, нет, здесь нихера, бегом. помогу, погоди. Да возьми, ай, возьми-то ты детектор-то ты бляха. О, есть, хорошо. А в кого там? Тут? Тихо, вот на эту штуку я смогу прыгнуть, встать на бревно. Так хорошо, бревно, бревно, тихо аккуратно. Хорошо. Почисти дорогу у стоянки. О, стоянка у волна. Да блеха! Чё так денег-то? денег. денег. Жизни-то блеха быстро так кончаются. Стоянка у волна. Какая нахер стоянка волна еще? Вы кто такие? А, это зомбари что ли? А где свои-то? Это кто? Неплохие, да? Ой, срочно надо чинить, короче. О, как красавчики, красавчики. Да бляха! Очистить дорогу отменено. Эй, народ, здорово. Чё ты, блядь? Прыгается еще. Ёха! Опа, всё, допрыгался! Еще скажи спасибо, что пули не жалею. Не расходиться, ждём. Смотри, лутают. Поверь, не расслабляемся. Видел когда-нибудь, как сталкер ултает? Рванули! Ну привет! Да, здорово. Да, рванули. Привет, да. брат! Да нормально, здорово. Так. Так. Я тоже заберу. А, что здесь привал-то? Да, устроите привал здесь? Хочу просто с ними поболтать что расскажут слушаю тебя наемник отличная работа ты а, теперь мы без препятствий сможем пробраться на янтарь возьми от нас вот от нас бронежилет в зоне он всегда пригодится О, я рад что смог помочь вашей группе Комбинезон Заря а что за комбинезон Заря мы сейчас идем на инталь счастливо, счастливо оставаться так я тоже на янтарь мать честная вот совпадение Как чем могу помочь? Ничем. Здоровье, плюс два. Так, а чё... Опа, аж он. Тихо. Кабинезон Заря. Ну, привет. Котерлингер артефактов, радиохимия. Стоять. Не смейте, я, я, я его продам. Я его продам. У меня так круче, у меня тут, круче. Я его продам. Кому-нибудь. Так, чё мне там повесил? 68. Нормально. Всё, двигаем, двигаем, короче. Я тоже на янтарь. Я, наверное, быстрее вас дойду. Янтарь, янтарь. Там же ученые, да, по-моему, вот на этом янтаре. И надо будет, короче, найти Какого-нибудь Ученого и втюхать ему эти Артефакт Артефакт, же ученых, по-моему, дороже, да, продаются. Сколько я помню Блёха, нихера темень Зомби лагерь. Ой, надо ремонтировать. Ой, надо ремонтировать. У меня еще и патронов-то. угубь да? ДА СДОХНИ, подл в нос, СУСАНОЕ! Знаешь, что меня бесит здесь? То что... то что... <звы> то что они бронированные какие-то все. В не то не было такого. Вот мне... Вот мне... А, вот не нравится такой вот. Как бы... А... Сложность, она должна быть... Сложность, она... Когда проходишь на сложном... Сложность, она должна быть... Как бы не знаю сказать, не такая не, не в этом проявляться. Мне вот не нравится как бы мне тупо вот, вот, а, сложность это, это, когда допустим у врагов знаешь миллионные хп то, либо вообще не пробиваемые это тупо это тупо я считаю это задротство знаешь Так, бляха. Бляха, вот это еще ночь то вообще просто вымораживает, бляха. Ну вот, вот что, бляха, ну вот что? Зато они, они просто вот... Попадают, знаешь. Фуй, фуй, фуй, фуй. Так, это что, это сталкеры? Это те сталкеры, которым я там помогал? На болоте, что ли, или что? Да уйди ты, бляха, не мешай! Еще ты, не раздражай меня! Кто по мне попал из ублюдков из вас сумме патронов вообще никто где там этот ублюдок ты еще один последний Что такое? Ну, в голову, в голову, ну что? что это такое? Дурасы. Я он Я пошел, Накормлю его, не надо его кормить, его надо убивать. Мы Какого хера ты там, бляха? Нахватай! Ты кто-то маленький? Какой? Поч а почему у него прицел по... Uh, я специально наводил посмотреть прицел Кто это? Хороший, плохой На карте он не отмечен, прицел не красный Да бляха как! Говно, бляха. Я не в ту сторону смотрю. Урус! Дайте патроны, дайте патроны. Сейчас, короче, это. Знаешь, что сделать? Так, дай на 5 минут, короче, мне. На 5 минут мне. Я сейчас отдам. Я сейчас отдам. Я отдам сюда, говно. Бляха зомби, зомби как как он так да как он так стреляет? Как он так? Почему он... Да супка! Да <с> в <polished> смысле? Что это за дерьмо? Моет! Ес! Yes. Друзья, окей Давайте в этот э, К ученым туда пойдем уже в следующей серии Вот, что там мне надо Поговорить с Сахаром, да? Говорит с Сахаром, мы уже в следующей серии здесь отбили Вот, у меня видос, короче, подошел к концу Леха, вот взбесил меня вот этот блюдо, короче, один Последний Вот, давай вот здесь вот, короче